Всем привет! Я присоединяюсь к флешмобу «Безопаски». Советы очень простые. Ничего абсолютно безопасного не существует, конечно. Спустите немножко параной в свою жизнь. Онлайн-мошенники, как правило, играют на двух основных чувствах. Это чувство страха Все пропало!» и чувство внезапного обогащения «Я сказочно богат!» И как же тогда будет Поменяйте стандартное название Wi-Fi-сети. Не надо делать так, как показано сейчас у меня на экране. Да, мы знаем, что пароли должны быть сложные, уникальные. Просто используйте длинный пароль. Ставьте двухфакторную аутентификацию. Никогда не используйте настройки по умолчанию. Устанавливайте обновления как можно быстрее. Поставьте себе на мобильное устройство VPN. Обратите внимание на статьи на WPSEC.ру. Важные документы не должны хранить и находиться в публичном доступе. Так будет и надежнее, и безопаснее. Либо вы будете учиться, либо не используйте технологии. Смотрите «Безопаски» и оставайтесь в безопасности. Ну, как-то так.